Ты и другие люди сильные. Вы можете убить всех. Я пойду с тобой. Ты знаешь, нужное мне. Пока не могу понять, что-то важное...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 Ваши дома? Какие высокие. Вы сделали город? Какой огромный. А почему теперь ваши внизу? Почему так мало? Какие бы планы относительно него я ни строил, маленький черный повсюду следует за мной. Будто я никогда не хотел его смерти. Будто нас связала судьба. Пора идти! Ты не видишь их, да? Вы не умеете видеть? Красные, злые! Какие бы планы относительно него я ни строил. Пора идти. Ты не видишь их, да? Вы не умеете видеть? Красные злые... Смотри, их много. Большой, но глупый крылатый очень быстрый устал но я работаю иногда вижу дверь тебя зовут из-за двери почему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 то ты на кольце зібрався? не поспішай. Там якась метушкня, а навіть нас пропускати не хотіли. Можеш поторгувати з хлопцями. У нас перекрещение хвилин на десять. Потім рушимо далі. Погодка зашибись просто. Раньше таких ураганов не было. А вот как тает начало, погода как взбесилась. А год назад-то помнишь? Все во льду. Брррррр. Уж лучше пусть ураганы, но потеплее. Слушай, Коцов, нам там лучше нет. Дорогой, я тебе как кунаку скажу. Покупай, не пожалей. Слушай, Коцов, выбирай, что хочешь. Весь патрон вышел без стрелять. Да деньги надо. Смотри какое состояние, не царапинки. Если что подходи, пока у нас привал. Слушай, дорогой, скажи что хочешь, все есть. Нож есть, резьки дай, хорошо слушай. Граната есть, хороший, дорогой. Такое только у меня есть, слушай, да? Покупай! Нина есть! Все есть! Слышал про Октябрьскую, чего рассказывают? Эпидемия, там какая-то чума в дела. Одна станция за другой гибнет. У фашистов тоже рассказывать дело было. Двое пленных удрали, разнесли им целую станцию. Чуть самого Фюрера не положили на Венеции тоже неспокойно. Кстати, рейнджеры не щудили, их там с десяток было. Разгромили бар, из борделя только пукли те бандюки раны зализывают. Оторвались как надо. Впереди люди. Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Проверьте все помещения. Входы, выходы, люки, вентиляцию. Чтобы через 15 минут знали, как свои пять пальцев. Задача из нас? Так точно, товарищ лейтенант. Выполняйте. И тут нету. Чисто. Никого.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 Пришли незаметно. Нет, один-ка. Точные Хорошо прячется. Внимательнее смотрите. Я видел такое у тебя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 Есть лейтенант! Есть! Нет. Не, не догоним, точно! Они давно уже ушли. Надо попробовать! Ну и чё нам так? Да идти! Ты без разговорчиков давай! Приказано делаем! Вперед! Все равно не догоним! Ты чё там встал, как шишь на блюде? А ну скрылся без Есть! Что есть?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 А то тремя нарядами больше не отделаешься. Понял? Так точно. Есть три наряда вне очереди. Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. По себе как-то не просто уже шпиона и поаккуратнее надо. а что такое-то ну рейд и ну, мы не пальцем деланы ни за что это рейджа слышал что наша группа в поезде здесь захватила так вот Эй. он один ты друг Противник рядом! Здесь тоже они, черно-красные, боятся тебя и все равно хотят убить. знаешь, и он тебя.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 Устал. Он очень плохой, но ты прав, убивать хуже.